Всем привет и доброе время суток! Просмотрим сегодня очередной вариант ловушки на дичь. Вот перед вами ловушка. Каркас ловушки выполнен полностью из металлической проволоки диаметром 6 мм, поваренной. Дно ловушки тоже металлическое. Металл специально на дно не покупался. Это одна из боковин от стиральной машинки автомат. Ну и к ней, в принципе, варился каркас. Обшита ловушка полностью металлической сеткой для удобства переноса. Как вы видите, сделаны по бокам две такие ручечки с одной и со второй стороны. С задней части у нас есть вот такая вот дверца. Это дверца для удобства заряжания ловушки и также для выемки, для выемки дичи которая фиксируется вот таким вот барашком. Так, закрывается ловушка, захлопывается вот такой вот крышкой, которая держится на петлях с двух сторон, и также с двух сторон намотаны пружины. За счет давления пружин крышка резко срабатывает и захлопывается. Захлопывается и тем самым Защелкивается вот на такие вот две боковые защелочки вот с одной стороны и с другой стороны. Да, механизм срабатывания простейший, как и на всех предыдущих моих ловушках, по принципу мышеловки. Вот фазан заходит, в данном случае у меня дичи это фазан. Заходит вовнутрь, начинает клевать с кормушки ячмень. Тем самым кормушка падает вниз, освобождая штырь. Со штыря слетает Вот веревка, натянутая которая держит крышку, которая <смех> захлопывает ловушку. Здесь вверху у меня ролик, вот, вы видите. Ну, все, в принципе, довольно-таки элементарно и просто. В дне насверленные отверстия для того, чтобы вода уходила в почву, когда дождь и летает снег. Многие скажут, что слишком высокая громоздка для транспортировки. Да, в принципе, я соглашусь, высота у нее получилась а не маленькая. Но можно сделать вот эту верхнюю часть съемную. Взять, допустим, сюда, наварить полосу и эту часть сделать съемную, крепить. И все, вы приехали там, в посадку в лес, закрепили эту верхнюю часть, буквально там на два болтика, потратили 2-3 минуты. И установили ловушку. Ловушка мощная. Если дичь попадет, она уже никуда не денется. Собака ее не достанет. Так что, делайте такие ловушки, не прогадайте. Проверено. Второй вариант у меня тоже, в принципе, похожий. Кто смотрел, знает. Так что, всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии.